Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад и сегодня будем продолжать проходить House Flipper. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, а кто не кушает, взять что у нее себе покушать. чай, кофе, с печеньками, с бутербродиками, с э, чипсами, за всеми вкусняшками. Да, а мы будем выполнять задание Марии Кольцовой. Ванная комнатная и мастерская. Бабушка, которая жила с нами на протяжении многих лет, умерла. Печально. Ее комната пустует уже много месяцев. И мы с мужем решили, что пора ее переделать. Ну, в принципе, почему бы и нет? Мужу нужна комната для инструментов, а, а я мечтаю о дополнительной ванной комнате. Потому что дом не маленький, а в нем есть всего одна ванная комната. Наши дети подрастают, а утренние приготовления бывают сложными, когда нельзя воспользоваться ванной. Поэтому что ей уже кто-то занял. Пожалуйста, убери все вещи из бабушкиной комнаты. Поставь стену, разделяющую ее на два помещения. Да весь проблем. Старая ванна находится как раз на бабушкиной комнате. Так что не должно быть проблем с установкой всего оборудования в новой. Я бы хотела, чтобы эта ванная была элегантной и функциональной. Мы постараемся, в принципе, это сделать. Это будет и серия, в принципе, ванна. Наверное. Корей сюда. Усыки. Если грязь нельзя достать. А, так может. Тебе нужно? Ага. А тебе вон реально большой. Да? Так, это машина типа, да? Две машины, ничего себе. Ого. Продать Да, серьёзно? Давай еще сейчас все продадим. Ничего, да ладно, серьезно, можно все продавать? Вот, блин, вот. Ну реально тут все можно продать. Что? Так не сказали все продавать, я продаю. Ничего себе, вот это не нравится. Это а в прошлый раз он весь нажал, что нельзя продать это. Так, что еще продать? Али. Так, в смысле зарабатывать деньги? А, ну картина тут только, да? Понятно. Не хочу зарабатывать деньги. Придется. А все. Хотя мы и так нормально так зарабатываем. Построить стены? Серьезно? А как их построить здесь? Куда мне их строить-то? Куда их строить? Что делать-то? А, ну если это в ванной. А как? Как тут построить? Типа здесь ванна. Нет, надо бы сначала установить. Построить стену? Нифига. Не, я не умею строить стен. Мы тут не. Ну хотя лучше все отвинти сейчас быстренько. Душ. А, так получается тут... Я, кажется, понимаю, как тут построить. Ну, так тут уже ванная должна дверь быть. Вот это ванная, считать, заходишь. И тут ванная. Тут дверь надо будет вот здесь построить. Будет. Вот здесь стены построить. И это ванная будет у нас комната. Здесь, не знаю, что-то еще будет. Другое просто коридорчик. Так, стиральная машина. Так, как? Сейчас установлю. Ну, в принципе, я фактически понимаю, как это сделать. Так. Снимаем. Откручиваем болты. Так. Все. Он сам поставит крутится проверю главное же прокованы не привезли да ну, так нормально все а что там только надо типа установить но ну, не только установить мне только ванную комнату нет потом еще мастерскую надо ему сделать да да да главное чтобы... ван ван так все устанавливаем, закручиваем. Так, давай, давай сюда. Все. Ну почти все, да. Почти. Так, бах. Закрутил, крутил. Поставили. Закрутили. И готово. А, так она встраивана реально. Не, ну неплохая за две тысячи. Ну, корабль, конечно, маленькая, но ничего. Так, подстроить стену потом. Так, а что тут будет? Это душ. А это что? Это не душ? Блин, они сказали, вроде бы, надо два сделать. А как два я тут сделаю? Типа, уже здесь стену сделаю? Блин, ну я могу, в принципе, фактически. Так, оказывается, что надо было вот так вот стену строить дальше. А то я, дебил, построил вот так вот. Ну, короче... Неправильно все сделал. вот так. А как там, без двери, что ли? А ч, а тень будет? через гараж заходить придется ему? Получается, да. Ему теперь через гараж заходить. А здесь полностью заводим. А ну я вот так вот зайду. Всякий случай. 7, 8. Все уже завершил? А все да. нет, как не понял. Письменный стол что? А ты, а стену. Где? Здесь? Так здесь? здесь же все нормально. А здесь, да, да. Вижу. Сейчас построю. А, здесь надо вот, что-то... Нету стены. А, 7%? процентов. смысле, так, это все Гаражный стеллаж, стандартный бизнес, стулья. А где это не все стулья строить Так, стул. А, так можно где хочет? Окей. Да? Okay. Стандартный письменный столик, давай. Вот так. Вот так, нормально. Гаражный стеллаж, так. Так, блин. Чуть прям здесь? Да ладно. А, еще ну здесь и А чё здесь А чё он здесь, пускай? а а они здесь делаю? Что? Я не строил, кстати. Так, и чё что? Как они появились? Я не понимаю. Это что за магия? Тут не было стен! В смысле? Это что за... Ой. Как она появилась здесь? Вы... Я, я специально пересмотрю видео и посмотрю. меня не понял. Ну что тут стены построили, дебилы? Не, ну здесь нет, ну, только вот, вот тут все. Ну это еще могу построить? Вот это я могу купить. Так, где хочешь, можно здесь построить. Ковер, э, цикл, цикл. А циркл. Угу. Ну здесь. Ходишь нормально. Раковина. Вот раковина я не знаю где строить. Здесь? А, ну конечно. Они все перепутали. Нет, она должна здесь быть. Поступим, нормально. А здесь раковина. Ну вот. А то, блин, а подоставили тумбочек этих тупых. И, блин, я не могу раковину поставить. Я смотрю, где ее поставить? Где? А? Получается, здесь, здесь. Как я должен знать эти, блин? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Не, ну конечно стену я понял. Зачем я дверь поставил ещ купил? Придется продать на эту дверь. А зачем она нужна? скорее всего я это вырежу потому что это дебилизм потому что это прям ненужные где-то минут если как я стену строил но, скорее всего это не увидите это... <с> но я у я это видел кстати все сделал, серьезно все сто процентов все не может быть а да ну нафиг не может быть такого Там же плитку надо положить вот эту фигню продать зачем она нужна я ее случайно повторил. Все. принципе все. Ну теперь все, я могу завершать. Да, сто процентов. Чего они не завершают? Что мне тут еще надо? Правда, плитку они сами положат. Я не знаю, на их они хотят. Плитку они сами положат, какую-то, какую хотят. Просто я за какую плитку. Так, давайте еще один какой-то заказ. Заняться стеной. Mm -hmm. Новая стена. Что? Так, тема новой стены. Здравствуйте, обращаюсь к вам с просьбой построить дополнительную стену в нашем доме. Мы дочери уже три года, и я думаю, что это подходящий момент, чтобы у меня появилась своя комната. Разделите спальню на два помещения. Обе комнаты должны иметь двери, выходящие в коридор. Комнату дочери поставьте, пожалуйста, новую кровать. А старую детскую кроватку продайте. До свидания. Анатолий Кримников. Угу. Типа здесь как-то А, ну я понял, в принципе, тут дверь поставить, а тут. Типа чуть-чуть. Наверное, но ну, мы это не так. Так, это. Ай, это понятно. Так, это банки. О, ничего себе. Это надо передвинуть немножко пока. Вот здесь Блин, ты да как кубики эти тупые, блин. Ладно, пускай здесь, ребят. А вот детская кроватка. Ем что, продать надо? Сейчас продаем. Сейчас нет кровати. Так, уничтожьте стены вот эти. Да. Все, да? Все 16, Вот да. так еще что. Вот, так вот Сейчас все покладываем. Да. Не, ну главное Получается все уничтожили, А, ну да, тут в принципе. Нет. Коридор, Пол... Клобовка получается да? Получается так. Все, все уничтожили А А, так потом еще стол Ну сейчас вот, строитель, по строительство. уничтожит и построен. Меня вот тут сохранение бухает, просто игра может вылететь и все Внезапно. Вот это что я все делал. О нет, ладно, не Вот это вот, что я все делал, это будет пойти дальше, и все, Реально, такое было уже. Не раз. И в других играх, и в этой игре тоже. Кстати, недавно. Когда я снимал. Снимал тут, минут где-то 15 назад, у меня вылетело просто, пришлось перезаходить. Так, все. Построй стены. Где их строить? Типа здесь может быть. Так, А я здесь? Ну, да. А плиток не надо, да? Пока плитку не надо, кстати, ложить, Потом положить плитку, это вообще будет капец. Сложно. Там очень сложно плитку. Да. Я знаю, там плитку вложим. Это сложно. Ну, конечно, в реальной жизни еще сложнее. Но здесь тоже сложно. Правда, это... Если там скажут... Не то что сложно, долго лучше. В игре это это не сложно, но подолго. А чё, прям всю? Тут уже должна комната. Ой, дверь, блин. А ладно, дверь нужна. А зачем дверь? Показали, дверь надо сделать, им не надо дверь. Так, электрическая розетка. И кровать. А, даже отремонтировать уже не надо. А, а осталось ремонтировать. Ладно. А куда ее? не не не не не Куда ты перемести? Вот сюда, допустим, да? Можно же? Блин. Во, вот так вот играешь себе и все. Так, я не в принципе, всех перевести. Кубики все, квадратики. Так. И здесь кровать должна быть, по сути. Так. Так, Так, вот. Вот кровать. Все. Все, ну да, а ремонтируйте резетку, зачем? А, сами поремонтируйте. А, так я не... Какой 80, в смысле? Какой 80 еще? Понял. А... а, так и здесь ремонтировать? Это нормально, да? А, ну здесь, да, все печально. Надо его вообще не ремонтировать, а новую ставить. потому же все вообще не унывать Я правильно соединяю это никак не так а нельзя было сразу три нет ну ладно если не, не, нельзя было то ладно хотя мог же было наверное а, а новую ставим конечно что теперь все нет не все тут еще Серьезно, у них по... У них подвал есть? Так, где? -мо, у них подвал оказывается. Не, нет, есть, А вот. Офигеть, а я не знал, что у них есть подвал. <къем> так предупреждать надо было, что у них подвал есть. Сказали только, э -э, типа, комнату построить. Ну не построить а там сделать. Они не говорили про подвал вообще ни слова. Какого фига тут? Я их не понимаю просто этих людей. Не, ну серия будет очень длинная, серьезно вам говорю. Хоть я снимаю тут непонятно, сколько у меня. <coughs> Уверен, очень длинная будет. Вс, вс, сто процентов. Да, наконец-то. Мать это не показывать, я знаю. У детей должны быть игрушки в своих комнатах. Ну, логично. А то чужие будут комнаты, игрушки. Все? Ну, в принципе, все. Можем заканчивать. Да, надеюсь, вам видео понравилось. и хотите продолжение, то есть серию, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.